Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Сегодня в привычном для нас формате мы проводим вебинар для коллег под названием «Бухгалтерский налоговый учет ремонтов основных средств в 2022 и 2023 годах». Идем. Алексей Иванов Кандидат экономических наук, доцент, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». И будет рассказывать он о бухгалтерском учете данной темы. И второй спикер – это я, Архипкина Людмила, методолог интернет-бухгалтерии «Мое дело». Давайте начнем. Штарас. Коллеги, я всегда в начале вебинара пару-тройку минут уделяю организационным вопросам, как раз пока опоздавшие подходят. Они обычно одни и те же примерно задаются, поэтому я сразу оптом их озвучиваю в начале вебинара. Продолжительность. Ну, вот мы в этот раз постарались покороче. Надеюсь, уложимся в полтора часа с ответами. Что касается записи вебинара и презентации, после вебинара с вами свяжутся наши помощники и вам предоставят доступ в наш сервис «Мое дело. Бюро». В котором хранятся записи всех наших вебинаров. Мы их с Людмилой довольно много уже провели, в том числе по каждому из новых ФСБУ, которые действуют в 2022 году, мы делали отдельные вебинары. Соответственно, по пятому, да, по запасам, по шестому, по основным средствам, по двадцать шестому, как вложение. По 25-му аренда, по 27-му документы, документы оборот в бухгалтерском учете. Мы уже проводили вебинары, их там можно будет посмотреть. Плюс мы освещали отдельные, более узкие темы применения новых стандартов. Вот как сегодня, например, мы будем рассказывать о, в учете... Ремонтов основных средств. Отдельно рассказывали, там, например, об амортизации. Отдельно мы проводили вебинары, связанные с учетом лизинга, с дисконтированием в бухучете, с оценочными обязательствами. То есть интересные сложные вопросы мы в этих вебинарах также рассматривали. Ну и, соответственно, о нашем сервисе бюро я еще буду говорить, но кроме того, что это хранилище для наших видео, это отличная штука помощник бухгалтера, это и справочноправовая система, это и проверка контрагентов, и консалтинг, в общем, много удобных решений для Помощи бухгалтеру в нелегком труде там есть. Ну и, соответственно, от вас нужно только э, трубку поднять, чтобы менеджеры вам э, сделали доступ, объяснили, как этим пользоваться, ну и э, выслали презентацию. А что касается формата, э, с, вебинар... Э, Разделен на две части, да, Мила уже говорила, я расскажу сначала о бухгалтерском учете, затем она о налоговом учете, и после того, как мы закончим с основной частью, мы ответим на ваши вопросы. Ну, кажется, все, да, по вопросам, тогда давайте Очень. начинать. Ну, а вопросы, соответственно, которые у вас возникают по ходу вебинара, пишите в чат, мы их как раз подсоберем в течение вебинара. То есть не обязательно ждать до, до конца. Итак, да. бухгалтерский учет, ремонт. Да, начнем с понятийного аппарата, потому что вообще в 2022 году привычный нам порядок учета ремонтов, который был связан с применением 6-го ПБУ, где ремонты не капитализировались примерно никогда. Он сильно изменился. У нас появилось 26-е ПСБУ, СБУ капитальные вложения. Ну и вот здесь нам нужно понять, чем отличаются разные категории, связанные с восстановлением и восстановлением улучшением основных средств. Именно... Кстати, я помню то время, когда еще ремонты капитализировались. Так что они не в первый раз я Да, я не застал, я уже с шестым ПБУ работал, но порядок действительно сильно изменился. У нас 26-й стандарт говорит, что в состав КАП-вложений входят затраты на улучшение и восстановление основных средств. Вот что здесь есть что? <клых> Улучшение – это э, процессы, да, которые приводят к э, изменению в лучшую сторону э, изначальных технических характеристик объекта. И я сейчас э, на них э, сильно заострять внимание не буду, потому что все-таки вебинар про ремонты, э, насколько я помню, Людмила подробнее немножко об этом расскажет в части про налоговый учет здесь традиционная достройка до оборудования, модернизации, реконструкции, техническое перевооружение. То есть то, что улучшает изначальные характеристики. Восстановление – это приведение в состояние исходных технических характеристик. Ну и, соответственно, это ремонт, замена частей, техосмотр и техобслуживание. Вот мы сегодня будем говорить именно об там, именно о восстановлении основных средств. Ну и собственно, почему мы разграничиваем здесь два направления восстановления, потому что они учитываются по-разному. Есть так называемые капиталоемкие способы восстановления, которые по 26 ФСБУ включается в стоимость основных средств. Это ремонт плановый, это замена частей, техосмотры, техобслуживание. Вот здесь вот все идет речь о плановых видах ремонта. Это важно с точки зрения применения 26 ФСБУ. Не капиталоемкие способы так называются, потому что они не капитализируются в стоимость основных средств, а списываются в расходы. Соответственно, это все виды неплановых ремонтов и это текущий ремонт. Дальше будем разбираться, как разграничить его от капитального Ну вот, собственно, как разграничить текущие и капитальные ремонты. Тут интересное складывается нормативное регулирование, да, потому что в бухгалтерском учете его как такового нету. Есть старенькое письмо Минфина 2004 года, где высказывается... Официальная позиция, что основанием для определения видов ремонта должны являться вот эти вот соответствующие документы, которые разработали технические службы организации. Вот. Но это не значит, что вопрос разграничения текущего и капитального ремонта никак не урегулирован. Есть гражданское законодательство есть более того вот я здесь ссылаюсь на гост но это касается движимого имущества для недвижимости действуют определение нормы из градостроительного кодекса тоже людмила чуть подробнее об этом расскажет нам в части бухучета наверное так сильно углубляться нет смысла, достаточно похожее определение по общей своей направленности. Итак, вот что значит капитальный ремонт? Это плановый ремонт, который восстанавливает исправность объекта основных средств до полного ресурса, ну или близкого к нему. При этом могут заменяться любые части. Что такое текущий ремонт? В общем-то, мы тоже восстанавливаем объект основных средств, но восстанавливаем путем замены легкодоступных частей. Я дальше буду пример приводить на циферках, там покажу на примере автомобиля, что считать плановым, что текущим ремонтом. Вот. Ну и средний ремонт, нам с точки зрения бухгалтерского законодательства, эта категория скорее близка тем, что она тоже капитализируется. Средний ремонт, как и капитальный ремонт, он включается в стоимость объекта основных средств, а не списывается в расход. Ну и собственно про бухгалтерский учет. Как учитывать затраты на ремонт? Мы выполнили здесь главное, классифицировали проведенный ремонт, и в зависимости от того, каким он является, мы будем учитывать по-разному. Если это капитальный ремонт с частотой больше года, ну или, как говорит 26-й там или обычного операционного цикла, если он превышает год, стандартная формулировка, то мы должны э, учитывать такие затраты, как отдельный инвентарный объект. То есть не просто увеличить стоимость э, действующего объекта основных средств, а ввести новую сущность, да, которая будет называться там, капитальный ремонт такого-то объекта. И дальше учитывать его э, так, как э, мы обычно учитываем основные средства, то есть амортизировать в течение срока полезного использования и так далее. Срок полезного использования, в данном случае, это межремонтный интервал. Если капремонт с частотой менее 12 месяцев, ну, или, опять же, обычного операционного цикла, если он длиннее, то затраты на проведение такого капремонта включаются в стоимость отремонтированного объекта основных средств. Новой сущности здесь не возникает, но увеличивается балансовая стоимость. Соответственно, изменяется амортизация. Ну, мы подробно с Людмилой рассказывали, как сейчас амортизация основных средств рассчитывается по шестому ФСБУ в отдельном вебинаре. Тоже его можно будет посмотреть на платформе бюро. Текущий ремонт. Опять же, речь идет о текущем плановом ремонте. Включается... Либо в расходы по обычным видам деятельности, либо в прочие расходы, в зависимости от того, где это основное средство и как эксплуатируется. Ну и, наконец, неплановый ремонт. Здесь вот я чуть даже подробнее остановлюсь. Почему в прочие расходы? Дело в том, что капитализировать неплановые ремонты нам не дает 16 пункт 26 ФСБУ, который говорит, что нет, это не кап вложения. Учитывать в составе расходов по обычным видам деятельности не получится, потому что нам запрещает пятый СБУ включать такие затраты в стоимость запасов, да, ну, читай, незавершенного производства, да, готовой продукции, впоследствии. Ну и, собственно, остается нам такой ремонт, учитывать в составе прочих расходов. Как учитывать затраты на ремонт? Ну, здесь, в общем-то, все точно так же зависит от э, вида ремонта. Если это капитальный ремонт, мы, соответственно, капитализируем в дебете 0,8 счета. Затем эти затраты станут объектом основных средств идут в дебет 0,1 если это текущий ремонт, ну, соответственно, мы отражаем по счетам учета затрат, в зависимости от того, опять же, что за ремонт, как он осуществлялся, где эксплуатируются эти ремонтируемые основные средства. Ну и неплановый ремонт. Все затраты списываем в дебет 91 счета, прочие доходы и расходы. Наверное, для того, чтобы более понятно было о неплановом ремонте, здесь, наверное, нужно добавить о том, что к неплановому ремонту относятся те ремонты, которые связаны с неожиданными поломками, с авариями. Да? И вот тогда более понятен становится механизм, почему это вдруг прочие расходы, а не расходы по обычным видам деятельности. Во всяком случае, так мне самой стало более понятно, почему они здесь на 91-м счете. Может, Можно быть, совершенно верно, логика именно такая. Ну И забегая чуть вперед, я как раз буду приводить пример учета затрат на ремонт с автомобилем. Там неплановым ремонтом будут устранение последствий ДТП. А, ну вот, собственно, мы добрались до примера. Я сегодня стараюсь быстро. Что у нас здесь есть? 31 декабря 2020 года ООО «Рога и копыта» ввело в эксплуатацию автомобиль для использования в качестве такси, то есть таксопарк. Есть подтвержденный внутренний регламент, согласно которому каждые два года... Необходимо проводить капремонт двигателя. В декабре 2022 года, чуть-чуть да, время вперед, проведен капитальный ремонт двигателя на станции технического обслуживания. Стоимость этого ремонта составила 100 тысяч рублей. Одновременно с этим, раз уж заехали на СТО, провели плановую замену деталей подвески. Стоимость этого ремонта составила 30 тысяч рублей. Ну и свежеотремонтированный автомобиль выехал в город, попал в аварию и, соответственно, пришлось делать еще кузовной ремонт на той же станции техобслуживания провели и его стоимость составила 200 тысяч рублей. Как отражать этот ремонт? Здесь нужно классифицировать каждый из видов ремонта, чтобы понять, куда его отнести. Говоря о капремонте двигателя, здесь важно понимать, что его интервал, такого капремонта, 2 года. То есть больше, больше года, соответственно, затраты на такой ремонт должны учитываться в качестве отдельного инвентарного объекта. Ну вот, собственно, мы их учитываем по дебету 08, 08 счета к кредиту 60-го. 100 тысяч рублей – это те самые затраты на капремонт. И дальше они идут в дебет 01, образуя отдельный инвентарный объект. Что касается затрат на ремонт подвески, это операция, связанная как раз с тем самым заменой легкодоступных частей. Это операция, которая проводится достаточно регулярно, да, в связи с тем, что машина ездит, и эти детали подвески становятся де-факто расходниками, соответственно, такие затраты на ремонт должны относиться на расходы по обычным видам деятельности, ну, и здесь я списал их на 20 счет, подразумевая, что основное производство таксопарка – это вот эти услуги такси, соответственно, Дебит 20-го, кредит 60-го, 30 тысяч рублей, это затраты на ремонт подвески. Ну, а э, ДТП привело, естественно, к неплановому ремонту. А... Ну, и э, такие затраты мы... Э, Почему-то у меня тут 20-й счет, опечатка. На 91-й, конечно же, дебит 91-го, кредит 60-го. 200 тысяч затраты на кузовной ремонт после ДТП. Вот еще все время не устаю напоминать о том, что у нас с введением 402 федерального закона сильно изменилась структура иерархия нормативного регулирования бухгалтерского учета. И у нас появилась такая полезная для бухгалтера штука, как рекомендации в области бухгалтерского учета, которые составляют негосударственные регуляторы. Ну, их у нас, де-факто, два – это Институт профессиональных бухгалтеров и Бухгалтерский методологический центр. И в этих рекомендациях разбираются отдельные сложные вопросы учета и выносится методика правильного Отражение определенных объектов или ситуаций. Ну и вот в части, это тоже нормативный документ, он не обязателен к применению, но это обоснование позиции Глобуха, например, там перед аудиторами в суде или еще где-то. Ну и по части бухучета ремонтов, вот я здесь две... Привел, это кликабельные ссылки, вам когда разошлют презентацию, можно будет сходить посмотреть содержимое этих рекомендаций. У них есть небольшая проблема, то, что они написаны в развитии 6 ПБУ, которое уже отменено, но там можно посмотреть как раз методические подходы к обоснованию, почему такой-то ремонт считается капитальным, такой-то текущим и так далее. Ну и еще один вопрос, который часто возникает в связи с тем, что у нас долгое время была такая штука, как резервы предстоящих расходов. Их упразднили с 2011 года, но это многим предприятиям сильно не понравилось, потому что затраты на капитальный ремонт, они, как правило, существенные, и когда их единоразово отражаешь в учете, сильно колеблется финансовый показатель. Вот. Поэтому часто... Возникает вопрос по поводу, а можно ли признать оценочное обязательства под ремонт основных средств, ну, там, если есть утвержденная программа ремонтов или там еще в каких-то случаях. Ну, вот Тут я хотел на этом вопросе остановиться чуть подробнее, чтобы в эту ловушку не попадать. Чтобы ответить на вопрос, можно ли здесь признать оценочное обязательства, когда у вас есть программа предстоящих ремонтов, вы их собираетесь проводить, есть уверенность, что будут осуществлены соответствующие затраты, здесь надо посмотреть в определение оценочного обязательства. Это обязательства организации с неопределенной величиной и или сроком исполнения. То есть, э, обязательство точно есть на отчетную дату, вот сейчас. Вот, но вы не знаете, когда его нужно будет исполнить. Или в, в каком размере, или и то, и другое не знаете. Но обязательство есть. Ну, классический пример – это обязательство по предстоящей оплате отпускных, точнее, существующая на отчетную дату задолженность предприятия, которую надо будет гасить, либо когда работник пойдет в отпуск, либо когда он будет увольняться в качестве компенсации за использованный отпуск. На отчетную дату уже какая-то сумма де-факто существует. Вот. Ну и вопрос, а может ли быть такой величиной... Предстоящая оплата, ремонт. Здесь нужно смотреть в критерии признания оценочного обязательства. Их три. Первое – это существует обязанность, которая является следствием уже произошедших событий. И обязанности этой избежать организация не может. Не в ее власти это. Не контролирует она это. Второе – это... Уменьшение экономических выгод для исполнения оценочного обязательства вероятно. И третье – это величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. Так вот, говоря о э, предстоящих ремонтах, э, второй и третий критерии, да, могут выполняться. Мы э, понимаем, что э, вероятно будем проводить эти ремонты, мы понимаем во сколько это примерно обойдется, а может быть даже точно. Но здесь проблема с первым критерием. Потому что нет обязанности, которую нельзя избежать в данном случае. Никто не может заставить организацию ремонтировать собственные основные средства. Наказать за это могут, но заставить нет. Поэтому Вопрос с оценочным обязательством, он здесь несколько сложнее, он не на поверхности. Ну и вот я отдельный слайд даже этому посвятил, потому что если есть меры законодательного принуждения вас да, в виде штрафов в какой-то конкретной отрасли, если ты не ремонтируешь, там, не знаю, может быть, в авиации не ремонтируешь в срок там что-то, тебя будут наказывать, там штрафовать, запрещать какую-то деятельность и так далее. И вот в этом случае мы можем признать, не можем, вернее, должны признать, оценочное обязательства по предстоящим куплате штрафом. Потому что если мы не произвели ремонт на отчетную дату, а должны были произвести то у нас уже есть, собственно, обязательство, которого мы избежать не сможем. Нас оштрафуют. И вот в отношении именно суммы штрафа оценочное обязательство признается. А вот в отношении затрат на ремонт – нет. Ну и... Здесь, перед тем, как Людмиле слово передать, у меня обычно разделяет наши две части такая рекламная вставка, даже Где я бы сказал рекламная Да. но в этот раз что-то пошло не так, она оказалась в конце презентации, об этом я понял за минуту до вебинара, поэтому... Пока просто в двух словах, без картинок, хочу порекомендовать вам наш сервис «Мое дело. Бюро». Что это такое? Это экосистема полезных для бухгалтера решений. В основе ее лежит справочно-правовая система. Но кроме того, там есть множество контента, которые делают наши эксперты, в том числе мы с Людмилой. Там есть наши вебинары, вебинары наших коллег, посвященные бухгалтерскому учету, налогообложению, кадровым вопросам. Там есть ответы на вопросы экспертов, то есть база знаний по широкому спектру бухгалтерских и налоговых вопросов. Например, там есть отдельный гайд по бухгалтерскому и налоговому учету ремонта основных средств в текстовом виде. Там есть бухгалтерские бланки на все случаи жизни, есть шаблоны документов, чтобы не изобретать велосипед и не пытаться составить типовой договор там с нуля. Есть возможность получить экспертную консультацию, заказать ее, да, чтобы конкретно на ваш вопрос мы подготовили письменный ответ с рекомендациями, что делать. Причем наши ребята, они пишут рекомендации, именно что делать. Они а как отдельные представители налоговых органов цитируют ТНК и говорят, ну вот же. Ж. Вот. И у нас предусмотрена даже ответственность финансовая. Если клиент рекомендации воспользовался, его оштрафовали, то мы это компенсируем. Ну, поэтому, соответственно, ребята все перепроверяют не на раз. Вот. Ну, В общем, полезнейший сервис, и еще раз после вебинара вам откроют временный доступ к нему, чтобы вы могли посмотреть вебинары и оценить остальной функционал. Это может помочь принять вам решение стать нашими клиентами и взаимодействовать уже регулярно. Ну, а Я передаю слово Людмиле, будем слушать про налоговый учет. И начинаем его, и сразу же хочу сказать следующее. В налоговом учете да, подход иной, нежели в бухгалтерском учете. Сейчас мы услышали, как Алексей произнес совершенно четкие вещи. Текущие ремонты – это затраты в бухгалтерском учете, затраты текущего периода. Да. Что касается неплановых работ, это прочие расходы, ну которые тоже влияют на финансовый результат. Да? А что касается капитальных ремонтов, средних ремонтов, это увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств. Это бухгалтерский учет. Стираем все, говорим о налоговом учете. Все иное. и когда мы о нем говорим, у нас есть основной закон, это налоговый кодекс, прямая норма которого, это статья 260, которая так и называется «Расходы на ремонт основных средств и новые имущества». И эта статья нас прямо относит куда? О том, что все виды ремонтов в налоговом учете – учитываются, как прочие расходы и признаются для целей налогового обложения в том периоде, в котором были осуществлены в размере фактических затрат. То есть любой вид ремонтов, плановый, неплановый, текущий, средний, капитальный, это есть расходы периода, расходы периода. Мы говорим о налоговом учете. То есть эти расходы периода таким образом, что они делают? Увеличивают расходы периода и тем самым уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. А касаемо упрощенной системы налогообложения, да, практически прямая норма какая – и это статья 346.17. В общем-то, она тоже говорит о том, что любые виды ремонтов в налоговом учете при применении упрощенной системы налогообложения являются расходами периода и уменьшают налоговую базу, но в УСЭНе каким образом? Списываются эти расходы на ремонт, так же, как и расходы на приобретение, да, да, как и обычные расходы да, в текущем периоде, отражаем в Кудире. Да, и в Кудире показываем, как расход периода. Либо, если делаем этот ремонт собственными силами, то это могут быть материальные расходы, либо расходы сторонних организаций. Казалось бы, все легко и просто, но почему тогда возникает много судебных дел? Понимаете, у налоговика здесь широкий спектр, практически каждое там третье судебное дело с налогоплательщиком, оно затрагивает вопросов каких о том, что вот в очередной раз налоговый орган-то начислил налог на прибыль из-за того, что... И дальше. Вроде как налогоплательщик считает, что были обычные расходы на ремонт, да, ремонтные работы, поэтому, исходя из 260-й статьи, он эти расходы признал в текущем периоде, да, безусловно, не включил его в стоимость основного средства, да, уменьшил налоговую базу, посчитал налог на прибыль, ну, какой-то такой вот, да, и заплатил его. И суды одно за другим дело доначисляют да да налог на прибыль. И когда делаешь анализ, вот когда делаешь обзор вот этих судебных решений, то приходишь к выводу о чем? О том, что часть, безусловно, дел выигрывает налогоплательщик, да? но большая часть дел, вот, связанных с основными средствами, выигрывает налоговик. И что значит выигрывает? Суд поддерживает позицию налогового органа. И вот позицию налогового органа, делай анализ, суд поддерживает в каких случаях? В отношениях затрат которые были направлены либо на разработку проектной документации по достройке, по перевооружению, поддерживает суд, налоговый орган. То есть это расходы, не связанные с ремонтом, это не ремонт, это капитализируемые расходы. Либо затраты были проведены на проведение работ, которые повлекли за собой изменение возможностей основного средства. То есть изменились функциональные какие-то показатели того основного средства, которое ремонтировалось. Либо эти затраты были направлены на совершенствование производства, да, на приобретение новых технических качеств у какого-либо оборудования. Конечно, сказать, как я вам уже говорила о том, что в серии суды выигрывает налоговый орган, нет. Много судов и в пользу налогоплательщика, да, и вот если обобщить, то признают правоту суды налогоплательщика в тех случаях, когда затраты были направлены на замену неисправных элементов, поврежденных, для какой, ну, главное, для какой цели? Для того, чтобы, значит, восстановить, какие качества, первоначальные качества, то есть была память у большого компьютера столько-то там килобайт, мегабайт, да, когда мы заменяли плату какую-либо, мы ее заменяли на такую плату, которая нам позволяла иметь ту же самую память. Не увеличивать ее на сколько-то там мегабайт, а именно на ту же. Или мы делали ремонт автомобиля, и ремонт этот был каким? Капитальным ремонтом, но этот капитальный ремонт был связан с поломкой двигателя, а это основная часть да, автомобиля, и двигатель, который стоил практически треть стоимости, больше третьей стоимости автомобиля, он был поломан. Запчасть, которая аналогичная снятому двигателю, была вставлена вновь в этот автомобиль. Это был обычный ремонт. Почему? Ну, то есть какой обычный капитальный ремонт, который не привел не к улучшению первоначальных свойств автомобиля? Нет. Автомобиль как имел двигатель такой марки с таким каким-то количеством лошадиных сил, так и остался. Ничего изменительного не произошло. Поэтому вот такие суды выигрывает налогоплательщик. Правильно, это ремонт, неважно, текущий, средний или капитальный. И затраты на этот текущий ремонт, они увеличили за расходы текущего периода, тем самым уменьшили налоговую базу отчетного либо налогового периода и привели к тому, что либо уменьшился налог на прибыль, либо его не стало совсем. Да? То есть вот очень большая у судебных органов, у налоговых органов, когда связано с доказательной базой. Ну вот смотрите, сейчас я говорила о том, что да, ремонты, и это четко в налоговом учете, это расходы, уменьшение налоговой базы, либо ее отрицательная величина, это уменьшение налога однозначное, но много судебных, судебных решений, которые как в одну, так и в другую сторону. И что же делать? А, ну, наверное, если сил нет судиться, нужно просто правильно вести учет, да, налоговый учет. Налоговый учет, помним, он только для того, чтобы да, правильно составить декларации, расчеты, правильно уплатить налоги своевременно и так далее. То есть никакого отношения это к финансовому результату не имеет, да, то есть это не бухгалтерский учет. И вот когда мы говорим о том, что не хотим иметь штрафные санкции, не хотим судиться, мы начнем лучше разбираться, и для того, чтобы разбираться в этом сложном вопросе ремонтов основных средств, нужно четко понимать о том, что если присутствует основное средство, да, понятие основного средства в налоговом кодексе у нас данное 257 статья, 256 статья, то есть если есть основное средство, то вполне возможно, что оно, если оно амортизируемое, да, то оно будет терять часть своих свойств, и необходимо восстанавливать это основное средство. И нужно хорошо разбираться в способах восстановления основных средств, четко разделяя все способы на два громадных файла. Первый. Это те способы, которые не увеличивают стоимость основных средств. То есть если бы мы говорили сейчас, и были бы сейчас в бухгалтерском учете, мы сейчас бы сказали о том, что это те стоимости, которые не капитализируются. Да. Так вот, первый файл – это способы, которые не увеличивают стоимость основных средств. А что делают? Они увеличивают расходы текущего периода и уменьшают налоговую базу. Да? И второй большой файл способов, которые увеличивают стоимость основных средств. О том, что они, стоимость их не уменьшает налоговую базу, сказать нельзя, потому что если они увеличивают стоимость основных средств, а, е, а это основное средство амортизируемое, то посредством начисления амортизации, да, расходы все равно будут формироваться, только они будут растянуты на большой период, да, на весь срок полезного использования, который будет установлен после того, как увеличилась стоимость основного средства. Итак, значит, первый файл. Те способы, которые не увеличивают стоимость основных средств, а уменьшают налоговую базу, это, запоминаем, их четыре техобслуживания. Сразу прям на память встает, о чем мы говорим, когда техобслуживание. Как правило, это автомобили, да? Итак, первое в этом большом файле техобслуживание, второе – текущий ремонт, ну и сюда можно отнести и средний ремонт. Это плюс капитальный ремонт и плюс неплановый ремонт. Мы уже здесь видим на лицо с бухгалтерским учетом все, дырка расширяется, да? То есть все не так, как в бухгалтерском учете. Итак, в налоговом учете техобслуживание и все виды ремонтов являются расходами периода. В том случае, если мы не создали... Резервы для ремонтов ОС. Сегодня я не буду говорить о, ремонт, о резервах для ремонта ОС, поскольку Алексей уже говорил, вам напоминал о том, что мы как-то проводили вебинар, связанный с оценочными обязательствами и с резервами в налоговом учете. И там я подробно рассказывала о 324 статье, которая как раз позволяет формировать резерв под ремонт основных средств, ну и как им пользоваться и так далее. То есть сейчас не об этом вопрос. Итак, мы сейчас говорим о том, что все виды ремонтов и техобслуживания в налоговом учете увеличивают величину расходов, тем самым уменьшая налоговую базу. Это касается и налога на прибыль, это касается и упрощенной системы налогообложения. Только помним с вами о том, что при упрощенной системе налогообложения только если идет речь об объекте дохода, уменьшенной на величину расходов, и здесь еще добавляем да, определенные критерии для того, чтобы признать вот эти затраты на тех и ремонты в налоговом учете для УСН, доходы минус расходы, нужно что сделать? Нужно, чтобы эти расходы были не только приобретены, да, совершены эти расходы, но еще и оплачены, да? То есть и тогда это обычные расходы. И вот второй большой файл, который как раз вот это тот большой файл, по которому неправильно налогоплательщик подчас называет работы ремонтом, а это вообще не ремонты, это реконструкция, модернизация, достройка, дооборудование, тех, тех, перевооружение, это те работы, которые увеличивают стоимость основных средств, и об этом есть прямая норма. Какая прямая норма в налоговом кодексе? Если о ремонтах это 260 я статья, вы сразу запомните, мало ли, вот так вот, да, нужно знать что основание, на основании чего это вот я так говорю, да, то есть в первом случае открыли статью 260, а вот для второго случая, для второго файла открыли пункт второй статьи 257 налогового кодекса. И вот эта норма, прям зачитаю вам, она прямо нас отсылает куда? Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, до оборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, части ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям, независимо от размера остаточной стоимости основных средств. То есть вот вам, пожалуйста, да, значит, вот, вот да, два основополагающие, две основополагающие статьи в налоговом кодексе. А теперь для того, чтобы правильно отнести в ту или иную часть, да, перейти на левую сторону или на правую сторону, нужно четко понимать, что же мы относим к техническому обслуживанию, к текущему ремонту, к капитальному ремонту. То есть сначала говорим о тех работах, которые мы смело, которыми смело увеличиваем расходы и уменьшаем налоговую базу. Итак техническое обслуживание оно выполняется для того чтобы поддержать основное средство работоспособным, исправить или, привести к надлежащему техническому состоянию по техпаспорту. Периодичность этого техобслуживания определяется технической документацией, то есть как мы с вами можем посмотреть в паспорте для машины, допустим, техобслуживание, да, оно полагается в обязательном порядке там, по прохождении такого-то количества проехавших километров, да. Вообще вот это вот понятие технического обслуживания, оно нам дано в государственном стандарте в, стандарте в ГОСТе 18322-2016 года. А что есть техремонт, текущий ремонт? А текущий ремонт... Кстати, вот эти вот понятийные, они все, да, понятийные термины, да, данные, масло масляные они данные в государственном стандарте, вот в, этом, в одном и том же, который я сейчас трактую. Помимо этого шикарное письмо есть Госкомстата Российской Федерации, хотя оно достаточно бородатенькое, это 2001 года, и оно приведено в понятие текущего ремонта. Итак, о текущем. Текущий ремонт проводится для поддержания объекта в рабочем состоянии или для восстановления его работоспособности, устраняются мелкие неисправности, заменяются легко доступные части, проводятся профилактические работы с целью защиты объекта от преждевременного износа. Первоначальные показатели не улучшают текущий ремонт. И периодичность, как правило, текущих ремонтов меньше года. Вот, вот это знаковое. Не улучшаются показатели нормативные. Вот с какими показателями сделано это основное средство. Только восстановление этих показателей и несет в себе текущий ремонт. Так же, как и капитальный. И неплановый капитальный ремонт выполняется для, восполнения, для восстановления да, основного средства, да, но уже да, отдельные, основные части, базовые части меняются, как я приводила пример, в замене двигателя да, на аналогичный двигатель. Как правило, ремонт осуществляется тоже в период меньше года, и опять-таки, Значит, капиталь, что текущий, что средний, что капитальный ремонт не улучшает показатели нормативные, то есть показатели первоначальные, которые были у нас в объекте основного средства так же, как и неплановый ремонт. Да? И характеристика непланового ремонта приводится в том же самом ГОСТе, и неплановый ремонт проводится по причине поломки, аварии, дефектов, ненадлежащей эксплуатации объекта, и, как правило, направлено на восстановление чего? Его первоначальных нормативных показателей. Безусловно, периодичность не может быть известна, поскольку, поскольку когда случилась авария, либо вдруг обнаружен какой-то дефект, совершенно не будет ну, заранее неизвестно. Итак, смотрите вот эти четыре вида затрат на техобслуживание на текущий ремонт на капитальный ремонт и на неплановый ремонт это те затраты которые отражаются по 260 строке по 260 статье налогового кодекса в налоговых расходах легко и свободно только помним как нам нужно что, что включается сюда, что включается в эти определения. Вы знаете, а здесь еще хочу привести один пример. Очень часто сегодня на рынке при заказе каких-либо работ, связанных с восстановлением работоспособности основных средств, мы привлекаем организации строительные, да, то есть когда ремонтируем не своими силами, а сторонними силами. И, в общем-то, иногда навстречу нам идут эти строительные компании и называют эти договоры так, как мы скажем. То есть, допустим, ой, я хочу в машину, не знаю, там в Митсубиси поставить двигатель... 104 <свят> да? но назовите мне это пожалуйста ремонтом и строительной компании как правило идет навстречу и называет данный вид работ ремонтом и потом при последующих проверках налоговиками, налогоплательщик трясет документом в виде контракта этого договора и говорит, ну вот видите же, здесь же написано ремонт, вот поэтому я использую 260-ю статью, отнес расходы, затраты по данному договору на расходы компании но это не так ведь, да, то есть смотрим все время глубже, смотрим не на форму, а на содержание, и вспоминаем о том, что, да, приоритет все-таки, да, формы, содержание над формой, он всегда был и есть, а что касается вот что когда компании идут на поводу и, хотя пользуются, как и мы, одними и теми же ГОСТами, вы что думаете, они не знают, что по ГОСТу изменение первоначальных качеств не относится к капитальному ремонту. Это есть иное, это есть модернизация. Да? Они что, об этом не знают? Знают, конечно, знают. Но подчас ведь очень многие да, компании строительные не являются членами СРО, да, и поэтому понимают, что их никто не проверит, да, и поэтому идут навстречу. Да. Будьте с этим внимательны. А второй, а теперь мы подходим ко второму файлу, к тому, чтобы правильно понимать, а что не относится к обслуживанию и ремонтам, а это реконструкция. И реконструкция это что такое? Это переустройство объекта, связанное с совершенствованием производства в целях увеличения, например, мощности, в целях улучшения качества. И вообще это может быть да, изменение номенклатуры выпускаемой продукции. То есть что здесь происходит? Изменяются первоначальные параметры объекта, либо всего объекта, либо какой-либо его части. Вот если изменяется что-либо, то это уже не ремонты, это уже реконструкция. И сразу вспоминаем, о, реконструкция, значит, я затраты на оплату данной, данного вопроса не могу отразить в текущих расходах. Не могу, да, потому что что это? Это те затраты, которые увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств. Но какую? Мы говорим сейчас о чем? О налоговом учете, значит, мы говорим о налоговой первоначальной стоимости объекта основных средств. И напоминаю, она может быть совсем не такой, как в бухгалтерском учете. Это совсем две разные вещи, две разные стоимости. В учете объект стоит столько-то рублей, в налоговом учете совсем другая стоимость. Поэтому об этом помните, нет единой стоимости, крайне редко совпадают стоимости. Да? Затем... Второе расходы, которые увеличивают первоначальные стоимости, которые нельзя отразить как ремонт, это модернизация. Да, что такое модернизация? Это изменение назначения, это обновление объекта, приведшего его в соответствии с новыми требованиями, к другим нормам, к другим показателям качества. Безусловно, первоначальные свойства да, объекта не сохраняются, они улучшаются, они становятся иными. Так же, как и два предыдущих, еще три термина ⁇ это достройка до оборудования да, и техническое перевооружение. это все эти затраты, если они идут на данные три вещи, они увеличивают стоимость объекта основных средств. Они не могут быть списаны сегодня, и сейчас. То есть если в бухгалтерском учете мы еще и увеличиваем стоимость основных средств на проведенные капитальные ремонты, да, то в налоговом нет. Значит, капитальные ремонты четко отделили, это текущие расходы, расходы периода. Да? А что касается вот достройка, до оборудования, перевооружения, да? ну, можете познакомиться, то здесь тоже ничего нового нет. Все происходит, изменения, да? изменения первоначальных качеств, изменения назначения, например, Смотрите, у нас был объект, помещение было какое-то, который мы использовали для хранения запасных частей. Сейчас в этом помещении отпала необходимость, и решили из этого помещения сделать клиентский зал, либо зал там для обучения наших клиентов, да, как пользоваться, например, тем или иным программным продуктом. Даже для того, чтобы для изменения вот этого функционального назначения помещения потребовалось совсем мало денежных средств. То есть что мы сделали? Демонтировали полочки, да, ставили еще одну оконную раму, к примеру, да, привели стены в порядок, потолок, повесили другие люстры и да, оборудовали, ну, не знаю, столами какими-то удобными это уже изменилось на значении помещения. То есть расходы, которые были, затраты, которые были проведены для того, чтобы это сделать, они являются увеличивающим первоначальную стоимость здания этого помещения, и они не могут быть квалифицированы как ремонтные работы, хотя они могут быть совершенно незначительными. Так что вот такое дело. И, значит, когда мы с вами научились различать, да, различать два вида работ, один вид работ, который увеличивает стоимость объекта основных средств и другой, другие виды работ, которые не увеличивают, да, поэтому вот для тех работ, которые отражают, Тему нашего сегодняшнего вебинара – это учет ремонтов основных средств. Да, вот здесь можно сказать следующее о том, что, то есть подвести черту о том, что вот для ремонтов основных средств либо затраты мы имеем возможность включить по 260 строке в расходы, либо, если мы прописали это в учетной политике, мы используем созданный резерв под ремонт основных средств для того, чтобы уменьшить нашу налоговую базу. Вот здесь только единственное, что нужно помнить, да, есть разница в чем. Если мы применяем систему налогообложения общую, да, у нас может быть либо метод начисления доходов и расходов, либо может быть кассовый метод. И если мы применяем кассовый метод, хотя, в общем-то, из наших налогоплательщиков, наверное, крайне редко кто-то его применяет, потому что для применения кассового метода да, для налога на прибыль нужно иметь очень мало доходов, то есть 4 миллиона за 4 квартала. Это среднеквартальный 1 миллион, наверное, очень маленькая сумма, но тем не менее, то есть если применяем кассовый метод, отражаем расходы на ремонт да, после фактической оплаты при методе начисления, да, отражаем в том отчетном периоде, в котором они непосредственно были осуществлены, о чем нам говорит четко статья 260 Но помним о следующем, о том, что расходы на ремонт основных средств непроизводственного назначения в налоговом отчете не отражаем, то есть не уменьшаем на расходы на ремонт непроизводственных основных средств, да, в, не отражаем в налоговой базе для налога на прибыль. Так что вот такие моменты интересные. Да, и напоминаю о том, что если вдруг у нас не прошли, мы определили о том, что то, что мы совершили, не относится к ремонтным работам, а это есть тот второй файл, который увеличивает нашу стоимость объектов основных средств, то помним о том, что в налоговом учете да, мы, если применяем линейный способ начисления амортизации, то... Со следующего месяца, да, ну, после ввода и в эксплуатацию уже модернизированного объекта основных средств, мы начинаем начислять амортизацию уже, исходя из новых цифр. Да. И второй метод есть у нас, нелинейный метод. Да, он увеличивает у нас суммарный баланс амортизационной группы или подгруппы, куда входит это данное основное средство, на стоимость вот этого оборудования, модернизации, реконструкции. Если еще такой момент бывает, что делаем мы какую-либо модернизацию, и вообще у нас была, был автомобиль, а получился вдруг самолет. Да? То есть у нас изменилось назначение объекта кардинально. Но в таком случае мы не увеличиваем первоначальную стоимость того объекта основных средств, который мы модернизировали, а создаем новый объект основных средств. Так что вот такое, такой подход в налоговом учете существует для способов восстановления основных средств, которые не отражаются в текущих расходах, а которые попадают к нам в расходы через амортизацию. И еще один момент, связанный с ремонтами, он очень часто встречается, и вопрос такой очень часто проходит, а куда, как отражать вот эти вот наборы запчастей, зипы, да? как, как вести учет их, вообще что это, что это. И здесь нужно вспомнить о следующем, а вот этот вот набор запчастей, инструментов мы приобретали одновременно с самим объектом, основных средств или позже, да, то есть это было совсем отдельное приобретение. И вот здесь из-за этого разный подход. Если мы одновременно приобретали ZIP с объектом основных средств, то его стоимость включает первоначальную стоимость этого объекта основных средств. А если мы приобретали набор этот после того, как уже ввели в эксплуатацию объекта основных средств, то Приобретая позже, включаем его в материалы и как только да, начинаем использовать данные, данные запчасти, то списываем материальные расходы. Так что вот такой подход в налоговом учете для учета наборов запасных частей. И, пожалуй, здесь я должна сказать, что основные моменты, связанные с ремонтами, и не с ремонтами, тоже объектов основных средств, я рассказала. Алексей, вы шикарно рекламируете наш продукт. Да, вот мы и добрались до моих картинок. Чтобы вы не убежали, я напоминаю, что после небольшой рекламной паузы мы еще ответим на вопросы, их довольно много сегодня. Пять татуировок бухгалтера, да, это то, что я называю пятью татуировками, вещи, без которых современному бухгалтеру не обойтись. Да, нужно э, иметь справочно-правовую систему для того, чтобы пользоваться только актуальной нормативной базой и комментариями. Э, нужно э, почитывать бухгалтерские порталы и каналы. Вот, кстати, реклама в рекламе, высший пилотаж. Например, мой канал «Переводчик с бухгалтерского», э, который самый крупный телеграм-канал о бухгалтерии на сегодняшний день. Э, Нужно иметь налоговые календари, которые напомнят о датах отчетности и уплаты, чтобы вы ничего не забыли. Нужно иметь под рукой хороший сервис проверки контрагентов, чтобы проявить должную осмотрительность да, при его выборе, и потом не доказывать налоговой, что ты не знал, что контрагент нехороший. Ну и, конечно, сложно обойтись без конструкторов договоров и документов, чтобы не делать руками ту работу, которая, в принципе, уже сделана. Ну, а альтернативой такому набору татуировок является наш сервис «Мое дело бюро». Я уже сегодня говорил о ней, там есть все перечисленные татуировки. Ну, а вот пример гайда по учету затрат на ремонт как отразить в бухгалтерском учете с учетом требований 6 и 26 ФСБУ. То, о чем я рассказывал в первой части вебинара, вот наши ребята сделали текстовый гайд. Ну и по куче разных ситуаций есть такие уже готовые решения, которые позволяют бухгалтеру свериться с ними и подстроить учет на своей компании. Ну и вот э, еще один слайдик, что у нас там есть. Вроде я все перечислил. Ну а самое главное это э, доступ к консультантам, которые подскажут, как быть в той или иной ситуации, если даже мы ее еще не рассмотрели. Ну и э, чем я э, еще всегда э, люблю делиться... Это нашим контентом, который мы производим на внешних блогах. В первую очередь это блог на Клерке.ру, ссылочку вы здесь видите, ну и наши телеграм-каналы, о моем канале авторском переводчик с бухгалтерского я уже говорил, но у нас есть еще официальный телеграм-канал сервиса «Мое дело», вот там и для предпринимателей, и для бухгалтеров есть полезный контент. Ну и э, иду в вопросы. Традиционно я вопрос читаю, если он про бухучет, то, то, как правило, я отвечаю, если про налоговый учет, как правило, Людмила. Значит, э, Людмила спрашивает. Организация с 2022 года не подлежит обязательному аудиту имеет статус микро с 2016 года. В октябре произведен капитальный ремонт кровли здания принадлежащей организации. Включается ли в затраты на кап-ремонт вознаграждение по ГПДФ из лицу, делающему ремонт, и страховые взносы с него? Да, включается. Здесь я не вижу каких-то вот особенностей от того, что она не подлежит обязательно аудиту и имеет статус микропредприятия. Татьяна Савельева спрашивает. Если ремонт был проведен вне плана, в связи с внезапной поломкой основных средств, но на большую сумму, то все равно относим к прочим расходам. Ну, увы, только так. Татьяна спрашивает. Как учитывать затраты на ремонт арендованного оборудования, если по договору все виды ремонта производит арендатор? Ну, тут э, на самом деле... Э, много нюансов у а, аренды есть. Но ну, я так предположу, да, там поправите меня, если я неправильно предположил, то имеется в виду а, ремонт, который был произведен уже после того, как оборудование а, взято в аренду. То есть в этом случае ни о каком формировании ППА там речь не идет, и мы должны пользоваться все теми же положениями 26-6 ФСБУ. То есть в данном случае, если это текущий ремонт, вы относите на расходы по обычным видам деятельности, если внеплановый, на прочие расходы, а если это плановый капитальный ремонт, то у вас здесь нет возможности включить в стоимость основного средства, поскольку у вас основного средства в учете нет, у вас есть право пользования активом. Поэтому остается один вариант – это учесть стоимость капитального ремонта как самостоятельный инвентарный объект. Ну, то есть, конечно, сначала как вложение, да, потом объект основных средств, и дальше вы его будете амортизировать в течение межремонтного интервала. А в налоговом ну, учете, да, вижу, учете все быть. это обычные расходы. И в налоговом учете здесь не создастся объекта основных средств. А ведь а в бухгалтерском учете создастся объект. Разница. Да, Ко которого как бы нету, да. Так, спрашивает Наталья, ну вот видимо в тот же вопрос уже Людмила ответила, можно ли в налоговом учете амортизировать сумму затрат на ремонт по аналогии с бухучетом, а не признавать их единовременно? Если, смотрите, любой вид ремонта в налоговом учете, это расходы текущего периода, того периода, в котором, которому принадлежат эти ремонтные работы. Да? Ну, мы сейчас опускаем вопрос с 324 статьей с расходами на резерв. Да? То есть провели ремонт, Документы есть на проведенный ремонт, да, все это расходы, они уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. Если мы говорим да, о налоговом учете при УСН, ну, еще и оплатили, тоже это есть расходы. Так что здесь никакой амортизации нет. Марина спрашивает, ну, я, наверное, однотипные вопросы не буду зачитывать, здесь тоже про аренду Компания занимается блокировкой судов в порту, арендует судно без экипажа. Как в таком случае поступать с затратами на капремонт? Ну вот я уже, когда вопрос Татьяны отвечал, прокомментировал. Все так же. Юлия спрашивает, как определить срок полезного использования, если ремонт отражен как отдельный инвентарный объект? Еще раз, это межремонтный интервал, то есть время до следующего капремонта планового. Лилия спрашивает... Почему ремонт двигателя признается инвентарным объектом? Инвентарный объект – это объект основных средств со всеми приспособлениями принадлежностями или отдельно конструктивно обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, предназначен для выполнения определенной работы. Можно ли считать, что затраты на ремонт двигателя являются таким основным средством? Вы знаете, здесь нет дискуссии, потому что есть ФСБУ, Шестое, пункт десятого, который говорит, что такие затраты, они включаются, сейчас я открою, прям процитирую, самостоятельными инвентарными объектами признаются также существенные по величине затраты организации на проведение ремонта технического осмотра, технического обслуживания объекта основных средств с частотой более 12 месяцев или более... Обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. То есть, если вот этим критериям ремонт соответствует, то есть главное здесь что? Межремонтный интервал больше 12 месяцев, ну и, собственно, существенность затрат. Но капремонт, это, как правило, затраты существенные, тут сложно прям что-то там притянуть за уши. Поэтому... В налоговом учете нет другого объекта, все расходы, это расходы. Мы как в разных государствах с Алексеем. <свят> Алексей в бухучете говорит, есть объект. А Людмила в налоговом учете говорит, нет никакого объекта, есть расходы. есть расходы". <свят> Да, да, это как Людмила тут адвокатом дьявола выступает, отлично зная бухучет, она вот <свят> рассказывает о нелюбимом налоговом. <свят> да, я очень да. люблю бухгалтерский учет, кстати. Он логичен, последователен понимаем, он замечателен в бухгалтерском учете. В общем-то, даже если не знаешь какие-либо нормы, к ним можно прийти логическим путем. В налоговом учете логики нет. Повторяю, логики нет. Там есть жесткие нормы, которые функционируют и которые нужно выполнять. Это обязанности налогоплательщика. Шаг влево, шаг вправо налоговые санкции. Да? Почему? Потому что налоговый кодекс, он формирует в итоге, что наш бюджет, да, 99% сейчас доходных статей бюджета, это пополнение за счет денег налогоплательщиков. Поэтому налоговый учет – это бюджет нашей Родины, а бюджет нашей Родины – это национальная безопасность, обороноспособность и социальные нужды и дороги в нашей стране. Маленькое отвлечение. Возвращаю Алексею слово. Так, Марина спрашивает, как разграничить ремонт и техническое перевооружение. Ну, мне кажется, об этом очень подробно Людмила рассказывала. Ну, вкратце еще раз: ремонт это восстановление основных средств, то есть не меняющие не первоначальные улучкаются. характеристики. Да, техническое перевооружение это один из способов улучшить. Основные объекты основных средств или там линию объектов, когда у вас меняются отдельные части или даже отдельные инвентарные объекты там в линии на более современные производительные. Татьяна Савельева спрашивает, как правильно оформить, что проводится неплановый ремонт? Имею в виду документальное оформление, приказ, распоряжение или прочее. Ну вот здесь я бы, наверное, так сказал что для бухучета вам же важно, что эти э, затраты были осуществлены и что ремонт неплановый. В принципе, вот если я сейчас, дай бог памяти, то в ОС-3, по-моему, есть такая графа э, примечания. Ну, если вы пользуетесь унифицированной формой, как вариант, можно туда написать, например, что ремонт неплановый. Я вот не вижу большой необходимости отдельной какой-то распорядительный документ делать, но может быть меня Людмила поправит. Да, возможно, вполне просто бухгалтерская справка, где бухгалтер отразится слов механика или там какого-то инженерного сотрудника о том, что если это как раз, конечно, не произошло какое-либо ДТП, не знаю, метеор упал с неба, бомба попала во что-то там, да и так далее. То есть ведь мы помним с вами, что характеристики неплановых ремонтов. Открываем опять ГОСТ и предыдущие, я выписочки вам сделала, да, предыдущие странички нашей презентации и используем их в подтверждении наименований. Людмила спрашивает, замена плитки на одном этаже здания это ремонт капитальный, он не улучшает основные показатели здания? То есть их можно списать в расходы текущего периода. Ну вот смотрите, если это плановая замена плитки, да, то ну, это да, я бы так сказал, что это ремонт. Показатели здания не улучшатся, да, мы просто восстанавливаем исходное покрытие. Причем межремонтный интервал тут явно больше года. Ремонт капитальный, а капитальный ремонт мы не можем списать Расходы текущего периода мы должны его признать в качестве КП вложений. А в налоговом учете это расходы периода, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль. В учете МП, ну, видимо, малых предприятий, есть какие-то особенности, спрашивает Лана. Ну, что касается применения там 26 ФСБУ, то да, и там довольно много исключений, можно посмотреть наш вебинар, соответствующий по 26-му ФСБУ. Что касается именно порядка учета ремонтов, ну, так, может, нет, не, я не припомню там никаких. Нет, никаких. То есть нет такого, чтобы, например, малое предприятие считало бы любые изменения объекта основных средств ремонтами, например. Нет, конечно. Что касается понятийного понятия ремонтов, оборудования, модернизации... Оно одинаково как для субъектов малого бизнеса, так и для большого бизнеса. Мария спрашивает, можете ли вы прокомментировать вывод о том, что затраты на ремонт основных средств, используемых в основном производстве, Следует учитывать в составе прямых расходов, вывод сделан в постановлениях, и там куча-куча арбитража. Вот смотрите, я общий подход скажу так. Когда нужно изучить какие-то документы, да, чтобы составить обоснованное осуждение, ну, мы с Людмилой в рамках вебинара, конечно же, этого сделать не сможем. Но вы можете... Написать запрос в сервисе Мое дело бюро нашим экспертам. И, соответственно, они проведут анализ нормативных этих документов, придут к какому-то заключению, сделают письменное заключение. Ну, единственное, что это будет стоить каких-то денег. Вот. Но работают они 24 на 7. Елена спрашивает, замена кабины автобусов в бухучете учитывать как инвентарный объект или провести как расходы на капитальный ремонт? Сумма 500 тысяч, как определить срок полезного использования? Тут взаимо... какие-то исключающие формулировки в вопросе. Значит, учитывать как инвентарный объект или провести как расходы на капитальный ремонт? Но это точно капитальный ремонт. Вот. Который увеличивает первоначальную стоимость объекта основных средств в бухгалтерском учете, но не в налоговом учете. И, наверное, вопрос здесь связан с тем, что увеличить вот первоначальную стоимость старого этого автобуса, либо создать да, как я, новый. Я понял. Нет, конечно, старый вот, автобус. Я вот как раз полярного мнения придерживаюсь. Да. Почему? Потому что срок эксплуатации кабины явно больше mm -hmm. года. А, ну тогда бух учет, Алексей. Ну то есть, если мое предположение верно, если срок эксплуатации кабины больше года, то это отдельный инвентарный объект такой как ремонт. Ну а сумма 500 тысяч рублей, как бы да, существенная, наверное, для у каждого своя существенность. Как определить срок полезного использования? Здесь уже сегодня не раз говорили, это межремонтный интервал, то есть интервал до следующей замены, ну или, или до списания автобуса, что там у вас дальше, раньше. В налоговом учете другой подход, да? в налоговом учете мы говорим о следующем. Если мы делаем какую-то реконструкцию, модернизацию объекта основных средств, которую увеличивает а это увеличивает первоначальную налоговую стоимость данного объекта то да, срок полезного использования он определяется в пределах, той амортизационной группы в которой включен данный объект поэтому рекомендую всегда при вводе в эксплуатацию объекта основных средств в налоговом учете не идти по верхнему краю срока полезного использования значит у нас у каждого кодика у каждого да, у каждой группы объектов основных средств есть Интервал да, срока полезного использования не берите сразу привод за верхний предел, чтобы было куда бежать, было на что увеличивать в случае модернизации, реконструкции до оборудования. Да, в налоговом учете мы говорим о сроке полезного использования, который не может выбежать за пределы данной, данного интервала. Отдаю слово. Так. Виктория спрашивает, чем отличается внеплановый и текущий ремонт? Плановостью в первую очередь. То есть текущий ремонт – это ремонт плановый. Внеплановый, ну, как из названия следует, он не планировался. И еще вспоминаем ГОСТ. Я даже могу, пожалуй, туда отправить сейчас секундочку, да, если у меня получится, от, отсчитать назад наши слайды для того, чтобы отразилось на экране понятие непланового ремонта. Вы видите теперь его и повторяю по ГОСТу. Неплановый ремонт проводится по причине поломки, аварий, дефектов, ненадлежащей эксплуатации объекта, как правило направлено на восстановление его первоначальных нормативных показателей. Вот определение непланового ремонта, если это поможет вам. Передаю слово. Так. Так. Юлия Остапенко спрашивает, как проводить инвентаризацию отдельных объектов, таких как ремонт? Это прям супер вопрос хороший. Вот. И <смех> я вот сходу не ответил бы, наверное. У нас, по-моему, с 24 года должен вступить в силу новой ФСБУ по инвентаризации. Вот. Я до него творя какие-то такие нюансы. Вот. Но ну, а фактически как проводить, да, это физически часть э, другого объекта основных средств, да, инвентарным объектом она, конечно, только на бумаге является. Но его всегда можно подтвердить с помощью документов, которые были использованы при идентификации данного объекта. Ну, наверное, да, подход такой, что если есть... Э, Объект основных средств, в отношении которого ремонт проводился, и этот объект там в нормативном состоянии, значит, кап ремонт в нем продолжает оставаться. Наверное, так. То есть, ну, вот, вот нет, нет прям готового ответа. Мария спрашивает, как рассчитать межремонтный интервал. Например, до следующей замены плитки в здании. Мы предполагаем два года, а плитка реально пролежит 4, окажется качественной. Ну, Слушайте, плановые ремонты, они потому и плановые, что их все равно проводят, да, если запланировали. Если вы знаете, что плитка сломается через два года, значит запланируете через два года ремонт. То есть здесь вопрос уже даже не про бухгалтерский учет, а вопрос про систему нормативного регулирования планово-предупредительных ремонтов у вас на предприятии. То есть мы же пляшем от этих документов, да, когда говорим. Про классификацию ремонта, когда говорим про определение срока полезного использования, например, да, бухгалтер сам далеко не специалист в том, чтобы определить там, срок полезного использования, сколько прослужит физически какая-то вещь. Он эти вещи спрашивать должен у технических специалистов, потому что одно дело профессиональные компетенции в бухгалтерии, другое дело в ремонте и эксплуатации. Это совершенно разный профиль. Наверное, да, должна отражает. работать формула, что бухгалтерия обслуживает бизнес, а не бизнес бухгалтерия. Да, ну, я предлагаю на этой ноте и закончить. Вроде все ответил, если вдруг что-то пропустил, то, ну, вроде все здесь. Ну что, ждем вас, на ждем вас, ждем вас уже 13-го, 13-го у нас перенесся даже на один день пораньше, декабря на нашем следующем вебинаре, где мы будем рассказывать об изменениях с 1 января 2023 года. А у нас там, мама дорогая, я так чувствую, это будет бенефис Людмилы, потому что изменения в налогах. Такие Ой, я расскажу у нас не про было. единый налоговый Никогда. счет, про единый налоговый платеж, про то, что влечет за собой объединение пенсионного социальным фондом, и у нас будет единая база для начислений страховых взносов. О, масса всего будет со следующего года, будет интересно, приходите на вебинар. И смотрите, мы так и уложились в полтора часа, как я и обещал. Ну все, всем спасибо, ждем вас. Спасибо за внимание. Всего доброго, хорошего дня.